Те навыки, которые мы, приобретая, работаем у нас в компании, нам позволяют зарабатывать в любой стране, в любое время. В сетевом маркетинге есть такая, ребята, поговорка. Рот закрыл, и рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любой стране, в, любой, в любому встречному показать и рассказать о нашей компании, и показать, как работает маркетинг и в итоге получить за это нового партнера. А для того, чтобы работать так и зарабатывать, конечно, вы должны быть нашим партнером. Как вы видите, мы находимся на главной странице нашего сайта, где каждый, наш, кто открывает нашу ссылку, всегда может познакомиться с нашим маркетингом двух основных площадок. Это маркетинг нашей «Идеал мини» и «Идеал макси» почитать наши отзывы, это отзывы реальных людей, тех людей, которые ставят деньги на вывод и пишут отзыв. Это люди, которые пришли к нам и зарабатывают, и причем зарабатывают большие деньги. Я хочу поздравить наших миллионеров. У нас уже есть в компании миллионеры, которые со дня основания да, нет, я ошибаюсь, чуть позже пришли, но они уже стали миллионерами. Наша компания. Ребята, это международное, официально зарегистрировано. где, листая сайт, вы всегда можете посмотреть наши документы о легализации, проверить эти документы, посмотреть нашу дорожную карту, какие площадки, когда они стартовали, и, конечно, добавиться в наши официальные группы. У нас есть официальные группы и в Телеграме, и в ВК, и в Скайпе, а есть личные контакты с нашей администрацией. И э, здесь же находится пользовательское соглашение оферта. Ну и э, давайте сегодня был такой вопрос, э, разберем его, как правильно зарегистрироваться в нашей компании. Я сегодня ролик сбросила по всем э, чатам, но... Э, все-таки давайте мы сегодня на вебинаре. Некоторые партнеры, возникает у них проблема с регистрацией. Открываете ссылку, которую вам дал ваш пригласитель, дал ваш спонсор. Придумываете себе пароль. Прописываете свою почту. Почта, ребята, должна быть именно jmail.com. При выводе денежных средств. Письма на другие почты просто не приходят. Это не мы виноваты, это не наша компания виновата. Это то, что творится вокруг нашей России. Придумывайте себе пароль, прописывайте свой номер телефона обязательно. И, конечно, страничку ВК. Если у вас вдруг нет странички ВК, напишите просто «нет». И, конечно, проверяйте логин вашего спонсора. Здесь даже есть кнопочка «Проверить». Но здесь видно леди 1» – это мой э, логин. И выставляете галочку «Я согласен с пользовательским соглашением». И вот оно, о которой я говорила, оферта. Это пользовательское соглашение, которое вы обязаны, каждый наш партнер – изучить, прочитать, и чтобы вы знали ее от начала до конца. Чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору, как это было вчера в чате. Можно вернуть деньги, можно, можно закрыть кабинет и вернуть деньги. Ребята, это делать нельзя. Деньги не возвращаются. Ну и, конечно, потом нажимаем кнопочку «Регистрация». Вот так проходит регистрация. После регистрации вы делаете авторизацию, вводите свой логин, свой пароль и, и прописываете, конечно, логин и пароль и нажимаете кнопочку «Войти». Прошу прощения. И оказываетесь вот в таком вот кабинете. Что самое первое? Это первый шаг. Что вам нужно сделать? Это, конечно, изучить уроки по кабинету. Как правильно заполнить профиль. Пополнение, вывод и перевод. У нас есть такая функция «Поисковик». А для чего она и как ею пользоваться, вы должны обязательно выучить и научиться по ролику, как пользоваться. И как пользоваться нашими бронями. У нас везде выставляется брони На некоторых площадках у нас двойные брони. Мы в бронежилетах. Так что, ребята, обязательно нужно изучить наши уроки по кабинету. Следующий шаг – это... Конечно, прописать скайп. Нет у вас скайпа, но напишите несколько цифр. Обязательно указать свой телеграм. И здесь в разделе телефон проверяете, правильно ли вы указали страничку ВК. И при регистрации, и если вы не указали при регистрации телефон, то, конечно, нужно сразу же его прописать. Здесь в этом же разделе. Ваш ⁇ это самое главное, где вы куда будете выводить ваши денежные средства. Это прописать ваши кошельки. Мы работаем с платежными системами Perfect Money, Pair кошелек и все а, карточки Российской Федерации, всех банков. Писывайте свою карточку и пишите имя на русском языке. На, на чье имя эта карточка? Мать моя женщина. А, Прописываете номер телефона и название банка на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Следующее. А, установить аватар. Загружаете фотографию с вашего компьютера. И как только код от вашей фотографии приходит, нажимаете кнопочку «Загрузить». Вот ваш профиль заполнил, причем заполнен очень правильно. Здесь есть еще раздел такой «Смена пароля». Если вдруг вас не устраивает ваш пароль, вы всегда его можете поменять. А вообще я вам советую, ребята, ежемесячно менять свой пароль. Это положено так ну и конечно познакомиться со своим спонсором а у спонсора я всегда могу э, позвонить и на скайп спонсору и на телефон и вконтакт написать и в телеграм написать все у спонсора у моего заполнено а то для чего же заполняется профиль да для того чтобы ребята чтобы я вот например как партнер имела связь со своим спонсором точно так будут ваши партнеры иметь связь с вами как со спонсором. И какие же у нас а, есть в разделе «Давайте финансы», а, там отображается у нас, а, сколько... Вы пополняли, какой баланс, сколько вы вывели и сколько вы заработали. В разделе «Партнеры» у вас отображается ваши партнеры до третьего уровня в глубину. И плюс находится ваша реферальная ссылка. Какие же у нас есть площадки? Да? Это площадки у нас такие, как «Идеал М-Мини». Давайте я, наверное, так вот вам порисую, чтобы вы а, могли видеть. да? Идеал М-миним. Вход э, м полторы тысячи. А, за один круг ваше одно бизнес-место а, зарабатывает... Ой, ребята, простите, выскочила из головы. Ну надо же. А Сейчас будем на слайдах и разберем. А, идеал М-макси. Вход составляет 15 тысяч, а здесь вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч. Фабрика клонов. Здесь две независимые площадочки. Отличаются они только единственным входом. С тысячи рублей на площадочке вы зарабатываете 23 тысячи, а на площадочке за 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Микромани. Вход составляет 500 рублей. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает э, 5000 И, конечно, у нас есть на этих площадках закольцовки. В закольцовке разберем именно на слайдах. И такая площадочка, как Track беговая дорожка. Там всего лишь один рабочий стол э, на 750 рублей. И второй стол это на половиной тысяч. Ну и давайте, ребята, перейдем на слайды и мы вместе с вами разберем маркетинг именно слайдов. Ну и начнем, конечно, самое главное, с наших главных преимуществ. Самое главное преимущество нашей компании, как я уже говорила, это о том, что мы официально зарегистрированы. Мы имеем свой регистрационный номер. У нас нет никакой абонентской платы. Ни на одной площадке. Ход открыт у нас на любой стол, на, любом, на любой площадке. У нас нет привязки к первому столу. Работаем мы с такими распространенными и надежными платежными системами, системами как Payer кошелек, Perfect Money, касса Frey подключена и банки, карточки всех банков Российской Федерации. И, конечно, у нас есть внутренний перевод. Ребята, вот честно говорю, если вот не приведи, не приведи, конечно, Господи, мне когда-нибудь придется, не дай бог работать в каком-нибудь проекте, уходить, идти или же ну вот, искать новое место работы, то я никогда в жизни не пойду в неуправляемые матрицы и в, там, где нет внутреннего перевода между партнерами. Это очень сильно облегчает работу всех партнеров, команд облегчает. Это очень хорошая функция. А, благодарим за эту функцию, за то, что у нас это все есть. Ну и какие площадочки у нас есть? У нас есть такие площадки, как... Идеал М-Мини. Мы стартовали с этой площадкой 23 сентября 2021 года. Это уникальная площадка. Такая площадка 31-10 21 года вышла как Микромани. Фабрика Клонов у нас стартовала 6 февраля 2022 года. У нас Идеал М-Макси стартовала площадка 3 апреля. 22 -го года. И фаст это бег по кругу. Стартовали мы 1 июня 22 -го года. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. И 23 сентября нам исполняется ровно год. Хоть и маленькое день рождения, но мы его отметим достойно. У нас будет старт с шикарной площадки, ребята, где вы будете получать тройной а, доход. Это очень будет круто. Ну и давайте, конечно, перейдем теперь именно к маркетингу, к нашим слайдам. И первый, конечно, слайд это «Идеал М». миним Вход составляет на эту площадку полторы тысячи. А, Ребята, у нас нет никаких абонентских плат. Ни на одной площадке. У нас нет никаких отчислений а, на развитие компании, там, отчисления администрации, там, как в других проектах. У нас четко все деньги идут по маркетингу от партнера к партнеру. Все до одной копеечки. Вот вы сейчас в этом и убедитесь. Вход составляет на эту площадку полторы тысячи. Как только приходит к вам первый партнер и становится на это место, эти полторы тысячи идут в накопительный баланс. А вот второй партнер, когда приходит, вам сразу же возвращаются ваши вложенные деньги полторы тысячи. Все, вы не потеряли свои деньги, вы их вернули, ставьте их на вывод. А пусть они возвращаются домой в ваш кошелек домашний. А вот третий партнер вам дает переход куда? Да, за 3000 во второй стол. Полторы с первого партнера и полторы с третьего партнера. Вот они, эти деньги, 3000. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол и, конечно, становится на это место. Идет эти три тысячи в накопительный. А вот второй, когда партнер приходит то вам сразу 1000 на баланс для вывода, по 1000 получают ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы тоже будете спонсором, и эти спонсорские вознаграждения вы тоже будете получать. Как только под ваши троих партнеров, сработает сработает под одного партнера, стали три партнера, вы сразу получаете 3000 на баланс для вывода. Как только третья линия сработала это вторая линия 3, а третья линия сколько? 9. Правильно. Вы сразу получаете 9 тысяч. Третий партнер вам дает переход куда? Правда. За 6 тысяч в третий стол. Итого вот с этого второго стола вы заработали сколько? До 13 тысяч. Здесь точно так же, как и на втором столе. Только единственное, со второго партнера у вас склон летит по вашей броне на второй стол. Это уже ваше. Куда вы будете выставлять под своего партнера? То ли у вас э, первую линию, то ли вам нужно продвинуть вторую линию, то ли помочь третьей линии. Это уже решаете вы сами, решаете со своей командой, куда выставить бронь. А вот... Тысячу рублей получаете на баланс для вывода, по 1000 получает ваши два спонсора, сработала вторая линия, вы 3000 получили, сработала третья линия, вы 9000 получили, а третий партнер вам дал переход за 6000 тысяч, тысяч и 6000, это 12000, дал в четвертый стол. Итого вы тоже заработали здесь на втором столе 13000. Итого... Всего вы прошли три стола. Вы вышли на четвертый стол, а вас уже сколько? Да двадцать семь с половиной тысяч. Смотрите, ну ладно, не будем считать эти полторы тысячи ваши вложены. Вы только вот чистыми посчитайте, 13 и 13, это сколько? 23. И плюс вы еще получили а, по тысяче рублей а, ваши, эти спонсорские вознаграждения. Просто их невозможно посчитать. Они будут вам сыпаться, сыпаться и сыпаться. Их невозможно пересчитать. Вы будете все время получать. Итак, первый партнер закрыл свой третий стол, или вы ему помогли закрыть, он приходит и становится на это место. Точно так приходит к вам второй партнер. Как только он пришел, вы получили сразу же 7000 на баланс для вывода, по 2,5 получили ваши два спонсора, сработала ваша... Вторая линия, вы получили 7500, сработала третья линия, 22590. Итого вы заработали 37000 только с четвертого стола. Кру круто? Да, круто. Третий партнер приход, пришел и вам дал переход в пятый стол за 24000. 12 и 1224. Первый партнер встал на это место в накопительный 24. Второй партнер. Стал сразу летит реинвест-клон на третий стол за 6 тысяч, по вашей броне становится 10 тысяч вы получаете, по 3 тысячи получают ваши 2 спонсора, сработала ваша вторая линия, вы получили 9, сработала третья линия, вы получили 27 и 2 тысячи прибавляются в накопительный баланс. Так как шестой стол, это стол полностью зарплатный, он стоит 50 тысяч. Здесь с первого партнера 24 и с третьего партнера 24. Это 48. И плюс эти вот 2 которые а, пошли в накопительный со второго партнера. Вот они ваши 50 тысяч. Вы уже на шестом столе. Первый партнер приходит, 35 на баланс для вывода, а за 15 у вас активируется Идеал М-Макси. Крутая площадка. А второй партнер 50 на баланс для вывода. Третий 50 на баланс для вывода. Вы только реферальных 135 тысяч заработаете. Именно на, этой, на этом столе. Итого всего одно лишь бизнес-место. Одно только ваше бизнес-место. А ваши клоны тоже будут закрываться. И вы тоже будете за них получать. И вот только одно ваше бизнес-место за один круг вы заработали 244 тысячи. Вот так вот. Это очень крутая площадка. Тех, кого нет на этой площадке, ребята, я всем советую, рассмотрите вы эту площадку. Рассмотрите. Это ваш путь к большим деньгам. А вот он эта площадка, именно, как я сказала, это был путь к большим деньгам, а это уже большие деньги. Вы вышли за 15 тысяч. Вы вышли за 15 тысяч на эту площадку. Но здесь можно, и конечно, потратить 15 тысяч, чтобы заработать за один круг 2 миллиона 590 тысяч. Я считаю, что это можно. 15 тысяч вложить. Итак. На этом слайде, ребята, точно так и на том слайде расчет сделан. 3 на 3. Есть просто в сетевом маркетинге, есть вот такое вот внегласное правило. Да все это правило знают. Я только более 11 лет пришла в интернет, и мне сразу же сказали, пришла сама, приведи с собой три друга. Это матрица. Поэтому вы обязаны... Пришли сами квалификацию выполнить. Квалификация просто сейчас перестали на сайтах писать о том, что нужна в матрице квалификация. Но вы-то должны знать о том, что в любой матрице квалификация обязательно должна быть. Пришел, приведи с собой три друга. Вот так. И расчет сделан 3 на 3. Первый партнер, как только приходит к вам на это место, идет эти идут 15 тысяч в накопительный баланс. А вот второй партнер, вам сразу же 5 тысяч на баланс для вывода. И за 10 тысяч активируется фабрика клонов Макси, где вы теперь уже будете получать доход и еще с фабрики клонов Макси. Это будут выходить ваши клоны, клоны ваших партнеров, ваши партнеры, клоны ваших партнеров. И все вы будете все вместе закрывать фабрику клонов. Третий партнер вам даст за 30 тысяч переход во второй стол. Это первый партнер закрыл свой первый стол. Идет 30 тысяч накопительное. Второй стол приходит партнер 10 тысяч на баланс с и по 10 тысяч получают ваши спонсоры. Вы тоже будете спонсором. И вы тоже будете за, получать эти спонсорские вознаграждения. Вторая линия сработала. Вы получили 30 тысяч. Третья сработала. Вы 90 получили. Третий партнер вам дал переход. Третий стол за, 30, за 60 тысяч. Первый, второй и третий. Здесь... Э, Заработали вы 130 тысяч, с этого стола вы тоже 130 тысяч заработали, и плюс ваш клон за 30 тысяч улетел по вашей броне на второй стол. 10 тысяч вы получили, вторая линия сработала, вы 30, третья сработала, вы 900. 90 получили. Хорошо, очень хорошо. За два стола вы получили всего сколько? да. 265 тысяч. И за 10 тысяч ушли на фабрику клонов за макси. Четвертый стол. Вы, третий партнер, вам дал переход за 120 тысяч. А сюда в четвертый стол. Первый 120 идет в накопление. Второй партнер приходит. Вам 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия. 75 на баланс. Сработала третья, вы получили 225. И третий партнер вам дал переход за 240 куда? Да, в пятый стол. Только 370 тысяч вы заработали только с этого стола. Вы представляете? 370 тысяч только с четвертого стола. Первый партнер приходит, это идет в накопление. Как только второй стал, клон за Летит за 60 тысяч по вашей броне. Куда вы выставите, того, того он и закроет. Плюс вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. По 30 тысяч получают ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы 90. Сработала третья, 270. Почти полмиллиона. 460 тысяч. Только с пятого стола. Круто, очень круто. Третий партнер дал переход вам. За 500 тысяч шестой стол. Здесь 240 240. И плюс здесь добавляются еще 20 тысяч. А на слайде не написано. Они добавляются вот с этого партнера второго. Итак, первый партнер становится сюда на это место. 500 на баланс. Второй 500 на баланс. Третий 500 на баланс. И Итого, одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590. Очень круто, очень-очень круто, шикарно. Ребята, рассмотрите эти площадки. Они просто, вы просто вдумайтесь в них, послушайте еще раз, разберите маркетинг. Клянусь, они вам будут просто сниться ночью. Будут сниться ночью. Следующее – это наша беговая дорожка. Бег по кругу. Как я уже говорила, здесь два независимых стола. Всего лишь один рабочий стол на 7, 750 рублей и один рабочий стол на 7500. Отличаются они единственное, что входом и, конечно, доходом. Это линейно шахматный маркетинг, ребята. Здесь не нужно ни по каким столам переходить. Здесь всего один рабочий стол. Первый партнер приходит вам 750 на баланс для вывода. Второй партнер пришел, реинвест этого стола. За спонсором вы летите к своему спонсору, остановитесь к нему. И третий партнер приходит 750 на баланс для вывода. На этой площадочке можно научиться партнеров, которые только что пришли в интернет, активировать за 750 рублей и научиться приглашать на этой площадке. Вы сразу увидите, вам, посмотрите, две выплаты вам, одна идет спонсору, две вам и одна спонсору, третий, четвертого вы пригласили, опять 750, пятый вам реинвест летит за опять за спонсором, шестого пригласили, опять 750 и за, каждого, за каждый круг вы зарабатываете полторы тысячи. Поставьте первый раз полторы тысячи на вывод. А уже со второй заработали, активируйте площадку «Идеал М-мини» за полторы тысячи первый стол. И точно так же своих партнеров направляйте. Именно заработал, став первую выплату на вывод. А со второй выплаты уже активируйте сюда. Или же как, активировал с первой выплаты, а все остальные уже ставишь на вывод. Нужно стратегию разрабатывать в каждой команде. К команда без стратегии, ребята, ну с чем же сравнить ее? Ну, наверное, как а -а -а, банда Махно. Без... Вот единственное, что могу пришло в голову. Каждая команда должна иметь свою стратегию. Ну, нельзя работать без стратегии. Это матрица, это люди. И люди идут всегда на стратегию. Какая стратегия лучше? К Выбирать они, вы должны как лидер, как спонсор, приготовить стратегию им. А уже люди сами выбирают команду. А какой они будут работать? Или же сами создают свою стратегию, вырабатывают стратегию. Ну и здесь, ребята, точно так. Только единственное, что 7,5 на баланс для вывода. Второй партнер, ваш реинвест, идет за спонсоров. Третий партнер 7,5. А здесь уже вы можете 15 тысяч, вы можете уже макси активировать. А уже следующие 15 ставить на вывод. Как можно, чем больше у вас, ребята, будет активировано наших площадок, тем больше вы будете зарабатывать. Вы понимаете, что вот вы бьете, бьете, бьете в одну точку, да? Например, приглашаете, приглашаете в идеал м да? Все, вот у вас настал суп. суп. Вот ступор настал и все. У вас э, неделю, две недели нет. Не надо ждать. Подождали в 2-3 дня. Ага, не идут ко мне на полторы а, тысячи. Да, То да я сейчас активирую вот это за 750 рублей. Я сюда буду начинать приглашать партнеров. И этих же партнеров, с ними же вы разговариваете, беседуете. И этих же партнеров вы выводите сюда на идеал М-мини. Вы уже начинаете с новых, добавляете новых людей в команду именно с этой площадки. Вот так вот. Есть вообще вопросы? Вы хоть пишите мне вопросы в течение вебинара. Может быть, кому-то что-то непонятно. Будем разбирать. Следующая площадочка – это площадка Микромани. Как вы видите, здесь всего лишь два рабочих стола и третий стол выплаты. Здесь первый ⁇ это вход 500 рублей, это удвоитель. Что дает удвоитель? Да, удвоитель дает два партнера, дает переход в следующий стол за 1000 рублей. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Второй партнер, второй партнер закрыл и пришел. И вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. Следующий, третий партнер вам дает переход за 2000 на стол выплат. Первый закрыл свой первый, второй стол и пришел встал на это место. И за 500 у вас идет ренвест первого стола. И за 1500 идет идеал М-мини. Вот она у нас еще закольцовочка. Помощь это площадка. Все ваши партнеры, которые будут выходить именно на это место, они все будут вылетать к вам если уже активирована площадка мини, то они будут становиться к себе клонами. А если у них нет, то они будут у них автоматически активироваться. Есть спонсорская привязка и они будут становиться по вашей броне на первый стол. Итак, второй партнер и третий партнер, они вам дали по 2000 на баланс для вывода. И вот так вы заработали 5500 рублей. И плюс выскочили в идеал М-Мини. Хорошая площадка. Да, очень хорошая, ребята. Очень хорошая. Здесь есть выход на идеал М-Мини. Ну, просто здесь долгий немножко вывод. Долгая дорога в дюнах, конечно, чем на фаст-треке. Но все равно, если поработать на 500 рублей, то, конечно, можно и выйти, приложить все усилия. Если вы поставили цель выйти именно с этой площадки, то можно и поработать. Вот так работает эта социальная площадка «Микромани». Следующая площадка – это у нас наши фабрики клонов. Как я уже говорила, здесь две площадочки, они одинаковые полностью все по маркетингу, единственное различается это вход на одной тысяча, а на другой десять тысяч. Ну и естественно доход, ребята, это все семиместные столы по два рабочих семиместных стола. А эти третьи столы ⁇ это выплаты. Во всех семиместных столах плечи идут куда? Да куда? Да вышестоящему спонсору. Вы хоть тут, хоть плачьте, хоть ругайтесь, хоть там деритесь в чатах, делите эти плечи. Ребята, не мы придумали, это придумано, маркетологи придумали, что плечи всегда идут вышестоящему спонсору. Ну итак, у нас здесь двойные брони. Вы выставляете первую и вторую бронь. Как только приходит к вам партнер сюда на это место, а, вот а, стал по первой броне. А вот под первого может стать второй. Это может быть партнер первого. Это может быть ваш партнер. Но у вас идет реинвест вашего стола. Именно этого стола идет по вашей броне. У вас бронь выставлена, вы управляете сами здесь своими бронями. И ваш реинвест стал и закрыл одно плечо. А вот третий партнер вам идет тысяча в накопительный. А с, э, четвертый партнер вы получили тысячу на баланс для вывода. А с пятого партнера вам дает переход куда за 2000 во второй стол. Здесь идут плечи вышестоящему, а здесь первый, второй, это идет в накопление, третий вы получаете 2000 на баланс для вывода, четвертый вам дает за 6000 переход в этот в стол выплат. Это полностью нижний ряд, это ваша полностью зарплата. И первый, второй, третий, Четвертый, ваши эти клоны по 1000 рублей летят на первый стол. По вашим броням они закрывают, они закрывают ваших людей, если вы выставляете под своих партнеров, вы закрывают ваш реинвест. Но из каждого партнера вы получаете по 50 тысяч. И только одно ваше бизнес-место а, проходит один круг, и вы зарабатываете 23 тысячи. Это с 1000 рублей. Здесь то же самое. Здесь вы первый, второй реинвест идет, закрывается это плечо. А, значит, здесь третий партнер, вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода, четвертый партнер – у вас дает переход за 20 тысяч на второй стол. Здесь первый, второй, третий партнер 20 тысяч, вы получаете на баланс для вывода, а четвертый дает переход за 60 тысяч на стол выплат. Это первый, второй, третий и четвертые партнеры, ребята. С каждого партнера летит клон называется фабрика клонов, летит, закрывает по вашим броням то ли ваших партнеров, то ли вашего клона. И за каждого партнера вы получаете по 50 тысяч. Итого вы заработали. Ваше одно бизнес-место заработало, пройдя один круг, 20-230 тысяч. Хорошо? Да, отлично, ребята. Отлично. Вот такой вот у нас а, наш... А наша компания вот такая, вот она денежная. А, прям, ребята, шикарная наша компания. Я очень люблю нашу компанию, не знаю, как вы. И, и всегда приглашала, и приглашать буду и всех к сотрудничеству с нами. Наша компания великолепная, официально зарегистрирована. И вы знаете, работать и спокойно спать о том, что никуда она не денется, она не соскамится, и ее не закроют. Это престижно. Престижно работать сейчас в интернете, именно в официальных компаниях, где можно спать спокойно. И не думать о том, что утром встанете, а не можете зайти на сайт. Ну, и что хочу я вам сказать, ребята, никогда не смотрите назад, не оглядывайтесь. А вы там уже были. А вы смотрите вперед. Впереди все еще самое интересное только впереди. Те люди, которые свято верят в заработок без вложений, те люди, которые активно проповедуют заработок без приглашений, те люди, которые видят во всем а, лохотрон, негатив. А, проходите мимо, ребята, не делайте вообще мне нервы. А те люди, которые пришли в интернет за деньгами, активные, целеустремленные, у которых есть мечта, идея, да добро пожаловать в нашу компанию. Добро пожаловать, ребята! Мы ждем вас. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».